Я ненавижу галлов. Мой дед тоже их ненавидел. Даже до того, как они выкололи ему глаза. Неужели вы думаете, что я сидел бы тут на границе без всякой причины? Да, Риму нужны прочные границы. Нет, Риму не нужны немытые варвары у ворот. И вот я тут, глава семьи Юлиев, веду римские полки на галов. Месть. Это тоже причина. Война против галов не продлится долго. И я знаю, что буду делать, когда она закончится. Могущество. Власть над Римом. А это значит, что мне придется разобраться со всеми конкурентами. Сенат, греки, карфагеняне с их слонами, Сципионы и Бруты тоже. Тот, кто правит Римом, правит миром. И однажды я стану императором.